Всем привет! Мы привыкли восхищаться красотой молодых актрис, но сегодня решили вспомнить великолепных актрис прошлого. Оказывается, они были настоящими роковыми красотками. Поехали! Даянна Рик Кэрри Фишер Джейн Фонда Хелен Мирон Мэрил Стрип Софи Лорен Сьюзен Сарандон Голди Хоун Бриджит Бардо Мэгги Смит